Эй, hey! Всем привет друзья, с вами я, тут самый ютубер Зульфат. И как бы это ни было странно, третий сезон Леди Баг и Суперкота уже подошел к концу, теперь уже он официально закончился и несмотря на заявление Томаса Састрюка о том, что после эпизода Кот Блан Маринет все еще не поняла, что Супер -Кот это Адриан, мои подписчики придумали несколько теорий касательно того, как же это на самом деле произойдет в новом сезоне. И кстати сам Томас Астрюк заявил, что Раскрытие действительно будет. То ли в пятом, то ли в четвертом сезоне, ну скорее всего в пятом. И поэтому прямо сейчас вы услышите несколько таких теорий. Но перед началом, если ты видишь вот эту красную кнопку, нажми на нее прямо сейчас и сделай ее серой. Ведь только в этом случае ты узнаешь, каким же образом Леди Баг и Супер Кот раскроют друг друга. Ну что, нажали, тогда начинаем. Буквально на днях я лично в своей группе в ВКонтактике, ссылка на которую есть в описании, создал пост, под которым попросил вас, моих любимых подписчиков, написать свои теории и предложения того, как же случится раскрытие кота и леди в мультсериале, на что получил достаточно интересные ответы и теории, которые вы прямо сейчас услышите. Помните, однажды Тики на день рождения Маринет подарила подвеску такую розовую, типа... Павлина, иньянь. Так вот, я думаю, что в какой-то серии, нюхая Адриана, Плак подарит ему другую половину этой цепочки. И каким-то образом, когда Адриан будет рядом с Маринет, у них эти штуковины притянутся. То есть эти две самые половинки. Вторая теория гласит о том, что я еще думаю, так как Маринет-хранитель, она должна знать, кто такой суперкот. Но они скрывают свои личности только потому, что они еще не узнали, кто такой брашник и как вы его цели. Как вам такая теория? Лично мне понравилась, и она имеет право на жизнь. Но это еще не все. Мне кажется, 50 на 50. Во-первых, Маринет теперь хранитель, поэтому аналогически должна знать его личность. Но, скорее всего, это произойдет в четвертом сезоне. Во-вторых, мне кажется, что в серии Код Блан Маринет все-таки увидит это превращение на ходу от Катануара. А в-третьих, мне кажется, что они скажут, давай друг другу доверимся и покажем, кто мы есть на самом деле. Ну и естественно это может произойти в каком-нибудь 200 тысяч миллионов сезоне. К сожалению в Кате блане все воспоминания стерлись, но теории все равно хорошие и достойны вашего лайка, не так ли друзья? Следующая теория гласит о том, что я думаю, когда кот Нуар устанет бегать за леди баг и раскроет свою личность, кот попросит леди баг, чтобы она тоже раскрыла свою личность, но она откажется и Адриан поцелует ее. а в это время снимет серёж у леди бак именно так по моему мнению они узнают друг друга и будут бояться разговаривать друг с другом ну и так далее и тому подобное кстати я хочу попасть в ролик увидеть мою пожалуйста идею ну поздравляю вот ты и в ролике что вы думаете насчет этой теории друзья пишите в комментарии ну а следующая теория гласит о том что я думаю что тики нечаянно проболтается маринет кто такой супергод ну или же наоборот это сделает плаг именно так они раскроют свои личности. Друзья, друзья, друзья, я знаю, что многие хотят попасть в новый ролик, и именно поэтому в комментариях я оставлю ссылочку на свою группу вконтакте, в которой будет находиться пост, и вы сможете попасть в новый ролик, написав свою теорию раскрытия Леди Баг и Супер Кота. Тем более, мы теперь знаем, что это действительно произойдет, ведь нам сказал об этом сам Томас Астрюк, поэтому дерзайте. Что друзья, подписывайтесь на канал канал Зульфат. Ну а по этой подсказке или по конечной заставке вы можете перейти на мой новый ролик на основном канале. Залетайте в инстаграм, ведь я вас там всех лайкаю. Ну а с вами был я, Зульфат. Всем пока-пока.